Я на громче глаза закрой. я в москве встретился вот с, э, дамой. Никита, мы решили пойти в зоопарк нам нужно было коротать как-то свое время тут вообще очень очень сильно много народу сегодня в общем сейчас погуляем здесь посмотрим немножечко и пойдем дела делать сейчас просто деваться некуда и решили зайти в зоопарк все, всем привет! Снова мы покушали, сходили в зоопарк. Сейчас мы пришли вот, вот в такую вот студию, Evil Тату Studio. И сегодня здесь кое-что будет, то, что вам очень понравится. Мы будем бить логотип... А, ну, как, я не знаю, вы уже, наверное, догадались, потому что это видео выйдет не скоро. И в Инстаграме, наверное, уже видели, там и в истории или там прямая трансляция какая-то была. То есть, будет. Вот. Будем бить логотип ВПШ. А, потому что, я считаю, это очень крутой паблик. Я реально подсел на него. Вот встретились мы наконец-то. Привет. А, когда ты сделаешь все это ВПШ? Ты у нас. Подожди, подожди. Ты у нас админ, крутой чувак. Возвращался, уходил. У тебя должно быть ВПШ там затеркнуто, а, да, да, да, да, а потом, все, а потом все, еще у а набито. Почему ты не сделаешь? Ну, знаешь, у меня такое отношение к татуировкам. Я не то, что типа плохо отношусь, ага. это дело каждого, но лично на самом деле я не вижу татуировку, в принципе. Ну, ты это... думаешь, что она тебя будет как-то красить или что? Ну, вообще как-то ну отношусь нейтрально, в принципе. то есть М -м -м. Я бы не хотел сделать тату, в принципе. А вообще, вообще, не с логотипом, никакой Ну, ты да. сейчас так думаешь, я так считаю? Ну, возможно, будешь... да. Например, даже взять Марьяну там, она себе маленькую сделала, а потом понеслась себе жопу побольше. Ну, Марьяна, она такая, в каком-то такая рейвовая девчонка, типа, М -м. она такая. Типа... Так, я, кстати, кстати, писал Игорь Дум, говорил, если Мариан Свердзе сделает татуировку, отправьте ее по к нам. И в итоге она... Ты же с ней был, по когда бил, да? Да, да, да, мы стрим делали, я с ним то не видел. Я смотрел, я. по мы делали, да. да. И от его тоже был. Вот, я, блин, так жалел, думаю, почему не у меня? Кстати, Марьяна почему-то, я вот заметил, я там в Твиттере пишу все равно, и она и лайки ставит, и как-то и даже. Пишет. Она любит подписчиков, но, на самом деле очень много тем с ней развивает, что типа она там ненавидит, толкает mm -hmm. еще что-то, но э, я сам вижу, как она общается. Видите? Не, ну вот на вот этой фотосете, она вообще была, я в шоке был, что mm -hmm. конце Лайд, мега. Мега-милота. Очень такая классная она. Вот и все ее как-то обвиняют в лицемерии, в каком-то и так далее, но абсолютно могу сказать, что это не так. Ну да, окей, нормально да. Почему меня с Марвином все путают? Я устал. А еще мне называют постоянно вторым фильмом Марвином. На Марвине ты очень похож. Я да, с такой прической уже не так сильно. Ну да. А вот раньше был вообще. Когда ты начнешь моги снимать? Не буду, наверное, этого делать нифига. Это вот сейчас уже не так больно подписываешься. Рядом Милешка. Да, я такой типа, блядь, миллион, так нельзя. Типа чувак. Она просто она не любит типа такое прям какое то прям негативное отношение uh -huh. но ну, ее можно понять прям ну это хоро. да я тоже я не ничего прям я к ну, типа, вообще если никакого негатива не испытывал фотографией набил ну типа троп, я ну <laughs> не знаю я в шопе был бы вообще полнейшим просто честно говоря ну еще ты сказал типа почему ты так себя вела что ли или что нет ну просто мы с ней говорили я такой типа спросил как с ее стороны это звучало я же слышал как ты мне uh -huh. рассказывал вот, она сказала, что типа нет, она как бы нормально относится, она и видела, что ты донатил даже, да типа. или да, да, как? Что сделал? Ты донатил ей, она да, видела, да. это все, ей приятно, но типа просто, ну это в каком-то плане перебор. Просто ну, ну ей не ей знаю, я согласен. Страва как бы если подумать, вот. Короче, а так ей приятно, естественно, мы обсуждали, мы с Марьяной, Марьяне, по-моему, показывает тоже тапушку, она охерела Я, кстати, хотел, думал, Марьяна может будет она ну, мне очень так понравилась, честно говоря, когда вот э, на, на съемке, да. Она охеренная, ну, да. мы да. так дружились, опять, на самом деле, она очень Мы были на неделе моды мы с Бен, с подругой, и, ага. короче, я уже собираюсь ее проводить до метро, ага. и, короче, на выходе как, на меня просто летает девочка такая, напрыгивает, просто гааа, просто, знаешь, так ему прям чуть не на, сп не на спину напрыгало короче я такой ну в шоке немножко было приятно ну, а -а -а. Понимали? она заплакала короче такая ничего ну, типа, я так тебя рада так видеть, можно? и так далее вот но типа был бы ты я не знаю блогер да и так далее то есть я абсолютно ну мне приятно конечно такое внимание но я не воспринимаю там какую-то популярность и так далее в принципе да я общаюсь с популярными людьми но не более того Кетчуп есть? <связь> кроваво ББШ, знаешь, такой типа? А этот Витя не говори по поводу футболочки его. Всем привет, ребята. А, вот мой день. Первый в Москве закончился. А, что сказать? Мне все понравилось. Я очень сильно а, натер ноги, очень много прошел. Мы были в зоопарке, были с газиным. Я сейчас встретился со своими одноклассниками, которые почему-то живут здесь. В общем, мы хорошо посидели, встретились с ними. Все отлично, возвращаюсь в отель.